Нам необходимо выбрать моего преемника. И он единственный, кого примет оппозиция. Ваше Величество. Мой долг – предложить вам занять пост премьер-министра. Вы готовы сформировать правительство? Безусловно. Впервые я обращаюсь к вам как премьер министр Его репутация катастрофична. Вы спросите, в чем наша цель? Победа любой ценой. Партия его не поддержит. Вы все-таки ее возглавляете. Отправляйтесь к людям. Они укажут вам путь. Но скажите им правду без прикрас. На твоих плечах все бремя мира. Нас ждет неминуемое поражение, полное разгрома и неизбежное вторжение. Мы должны начать переговоры о мире. Когда вы наконец поймете, что невозможно договориться с Тигром, если твоя голова у него в пасти? Нам предстоят долгие месяцы лишений и страданий. Мы будем драться на море и на суше! За каждое поле и каждый холм! Мы будем драться за каждую улицу городов и деревьев! Мы никогда не сдадимся, ибо без победы нет жизни! Сначала у меня были сомнения на ваш счет. Вы можете рассчитывать на мою поддержку всегда и во всем.